Альфа-частицы не могут проникнуть через лист бумаги, через кожу человека. Но очень опасны альфа-частицы, попавшие внутрь организма. Бета-частицы обладают большей проникающей способностью. Наиболее проникающей способностью обладает гамма-излучение. Оно наиболее опасно для человека.